Электричка убежала, вмиг исчезла вдалеке. Я остался на вокзале, И билет дрожит в руке. Под луной мерцают лужи. Скоро снова дождь пойдет. Где же ты, моя удача? Целый день мне не везет. Вот стою я на перроне, ветер песню мне поет. Никому ты, брат, не нужен. И никто тебя не ждет. Yeah.